Я знал, что будет трудно. Ха. А когда было легко? Сколько раз во время бесчисленных набегов смерть смотрела мне в лицо. Но это ужасное лицо, смотрящее на меня. Такого я и представить не мог. Спасения нет! Твое тело принадлежит мне! Вперед! В атаку! сволочь. Привет. Привет. Опять приснился тот кошмар? Всегда один и тот же. Капитан-призрак? Он приходит ко мне почти каждую ночь. Это просто сон. Настоящая жизнь ждет нас. Якорь брошен. Давай, мы на месте. У крабового берега? Сколько я спал? Очень долго. А теперь шевелись. Тащи свою задницу из каюты. Я буду ждать тебя на берегу. Если хотим найти величайшее сокровище южных морей, нам нужно попасть в древний храм. Согласно карте, мы должны идти по тропе. Давай, братишка, скоро мы разбогатим. Проклятые ублюдки. Древний храм, я так и знала. Осталось только попасть внутрь. Дурно. Взгляни, там что-то есть. Кажется, мертвый пират. Так я и думала. Мы не единственные, кто ищет древний храм. Осмотри его, может у него есть что-нибудь полезное. А, у него карта сокровищ. Взгляни на карту. Узнаем, где... Он закопал свое добро. Он не... Это было. Я видел там, только что. Осторожно, кажется, он опасен. Лопата. Кто-то здесь что-то закопал. Но что? Замечательно. Посмотрим, что тут у нас. Отлично. Но уверенно, здесь нет и половины того, что мы ищем. Ты правда думаешь, что в этом древнем храме спрятаны великие сокровища? Потерпи, скоро мы будем купаться в золоте. pemabu uh. em Малое святилище. Интересно, что будет, если потянуть вон тот рычаг? А, в этих развалинах столько тайн. Старая книга. В долине прогремел гром, и земля содрогнулась от его раската, когда я подошел к большим воротам древнего храма. Только мой мушкетон хоть как-то защищал меня от диких зверей, таившихся в неприступных джунглях. Хм, если это написал маг, он уже давно ушел. Здесь не перейти. Нужен мост или что-то подобное. Осмотрись. Может, найдешь что-нибудь подходящее. Из-под гнившего дерева выйдет отличный мост. Пойдем дальше, братишка. О нет, кажется, это снова он. Стивен, я <sharp inhale> столько обезьяны. Did Гляди, там что-то есть. Но, похоже, туда не... Часно, Магия превращения. Так ты сможешь перелетать через пропасти. Не так. Иди один, я подожду. Свиток огненного дождя полезен в заварушках. Пираты. Можно было догадаться, что мы здесь не одни. Надо их остановить, иначе останемся без сокровища. В идеале испепели их огненным дождем, лежащим у тебя в кармане. По-моему, это всего лишь охрана. Остальные могут быть внутри. Как ты думаешь, кто у них капитан? Я думаю, скоро мы узнаем, под чьим флагом они ходят. Капитан наверняка внутри. Нам нужно попасть туда. К сожалению, мост перед храмом поднят. Это я вижу. Но если перебраться через реку, можно поискать другой вход. Это непростая задача, братишка, но вполне тебе по силам. Найди способ попасть в храм и опусти разводной мост. Я останусь здесь и прикрою тебя. Это снова он. Призрак капитана. Но как это может быть? Что это значит? Возможно, я найду ответ в древнем храме. его убил. Так, я внутри. Это похоже на проход в храм. Почему-то так долго. Возникли проблемы. Ладно, идем дальше. Вместе мы сила. Здесь упокоился Капитан Роулингс, давний враг Адмирала альвараса Значит, у Адмирала одним врагом меньше. Наверное, он искал то же, что и мы, великие сокровища Крабового берега. Не думаю, что храм так просто расстанется со своим богатством. Сколько мы выдержим, прежде чем нас постигнет та же участь? Так ты что, струсила? У меня просто мурашки по коже. Здесь что-то не так. Мы уже давно должны были что-то найти: подсказку, знак, что угодно. Но мы еще не все осмотрели. Хм, не уверена, хочу ли я это делать. Поэтому будь осторожен. Иди один, я подожду. здесь. Теням, тварь! Что это за твари? И ты только посмотри на пещеру. Хрен его знает. Никогда раньше не видел ничего похожего на это. Мне это не нравится. В чем дело, Сестычка? Ты боишься? Давай. Мы же дети, капитан Остальная Борода. Величайшего капитана пиратов этой эпохи. Отец никогда бы не прошел мимо чего-нибудь такого, и мы не должны. Здесь есть что-то странное. Давай посмотрим. Осторожно. Мы не знаем, что ждет впереди. Таки ты получила свой собственный корабль. Нет, не говори ерунды. Я вытащу тебя. Нет, слишком поздно. Нет! А, нет! А, нет! Oh shit. Шамбук, а! а Что происходит? Полегче! Ты еще не готов. Не торопись. Что? Потерпи. Что ты со мной сделал? Не заморачивайся по этому поводу. Тебе это ни к чему. Не все сразу. Рассудок прояснится через некоторое время после смерти. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Однажды моя душа тоже побывала в царстве мертвых. С моей душой все в полном порядке. Отлично! Тогда скажи мне, почему тебя похоронили? Решил немного вздремнуть? Я. И где твои друзья? Ты же не сам сюда пришел. Пэти! Точно! Она похоронила тебя довольно давно. Но с этого дня я буду за тобой присматривать, поэтому, пожалуйста, не теряй то, что от тебя осталось. Что со мной сделали тени? Они убили тебя и забрали твою душу в царство мертвых. Ты пустая оболочка без души. Твое превращение в слугу царства мертвых — вопрос времени. Почему я? Понятия не имею, но кто-то внизу тебя не взлюбил. Возможно, ты оказался в неправильное время в неправильном месте. Я стану слугой царства мертвых. Да, мой друг. Ты станешь демоном царства мертвых. Это будет долгое и мучительное существование, которое завершится вечным проклятием. Главное, что моя команда в безопасности, а остальное я переживу. Ты так думаешь? На твоем месте я бы не относился к этому так беспечно. Ты должен побыстрее найти свою душу, если не хочешь погибнуть. Ты ослаб. И многое забыл. Нужен могущественный чародей. А лучше два. Жить без души нелегко. Поверь мне. Как мы выберемся с этого места? В заливе стоит мой шлюп. Это не боевой корабль, но он тоже неплох. Я хочу осмотреться. Делай, что хочешь, но помни, у тебя нет души. Если не хочешь превратиться в какого-нибудь демона, принимайся за работу. Если у тебя еще есть вопросы, я тут. Отчаливаем!